Бывают э, нарушения рефракции, то есть это нарушение остроты зрения. Вот, бывают у нас какие нарушения миопия. это когда человек без очков хорошо видит вблизи, но плохо видит вдаль. Вот, соответственно, бывают дальнозоркость, пресс-биопия, э, когда э, плохо видно вблизи, наоборот, человеку. Но это уже более пожилом возрасте обычно возникает миопия, конечно. Обычно развивается в детстве, вот, ну или в таком возрасте до 40 лет. Ну, вот бывают, конечно, когда и у людей в более пожилом возрасте возникает, либо ну, уже просто они этой проблемы не лечили, не занимались с детства. Так она у них и осталась. Вот, соответственно, дальнозоркость ⁇ это когда у нас плохо видно вблизи, хорошо вдаль. Очень часто... С возрастом, вот как раз если была миопия, то ну, как бы, зрение немножко компенсируется за счет того, что вот как раз происходит изменение структуру глаза. Но часто бывает, что у человека наоборот он и вблизи видит с возрастом плохо, и вдали ему приходится пользоваться очками и для чтения, допустим, и для очками для обычного наблюдения. Вот. Соответственно, при любых вот нарушениях как раз рефракция, неважно, опять же, от причины, закапываются 3-5 авиафтаны. Причем у детей очень эффективно восстанавливается зрение, кармиопия в подростковом возрасте, то есть там до 18 где-то лет, поскольку глаз активно растет, и в принципе можно еще изменить его структуру, то есть миопия развивается за счет того, что удлиняется глазное яблоко, то есть вообще нарушение рефракции у нас происходит в основном из-за нарушения как раз склеральной оболочки глаза, ее истончения волокон, которые входят в ее состав, то есть там коллагеновые волокна в основном, и вот за счет их истончения, нарушения структуры, гибели клеток, которые синтезируют эти волокна, происходит вот Удлинение глазного яблока, оно вытягивается, соответственно, у нас изображение фиксируется до сетчатки, не доходит, и мы за счет этого как раз вот не наблюдаем четкое изображение. Поэтому пока глаз растет, в принципе, если вы укрепили склеральную оболочку, то он не даст при росте глаза не будет, она не будет удлиняться, она как раз будет поддерживать определенную форму и в принципе можно компенсировать зрение до единицы. Вот. опять же дело упражнения для глаз, специально вот, чтобы тренировать и глазодвигательные мышцы которые и эластичность склеральной оболочки